Девушка-бунтарка медленно и лениво перебирает кошачьими лапками свои товары То медленно, то медленно, то быстро, то быстро перебирает кошачьими лапками товары Вот как она трудится, кошечка, на благо государства А вот это ее змеиный коллектив на работе кобры, всякие очковые, гадюки, питоны, ядовитые, ужи и прочие пресмыкающиеся Вот она перебирает кошачьими лапками товары а сколько у вас стоит молокусь? А молокусь мы детям не продаем, извини, мальчик, так что иди сюда. Да, конечно, знаете, а можно у вас водку? А водку тоже не продадим, тебе не нет 18. А чипсы можно или водичку? Да, можно, конечно. Сколько стоит? Ну, рублей 200-100. Вот, держите все, что есть. Вот, сюда не держите. Не взорветесь? Нет, я могу только укусить тебя в если хочешь. Если станешь маленьким свидетелем, то я тебя убью, сказала девушка-бунтарка мальчику. И мальчик тут же испугался и ушел. Он клево ушел, испугался. А девушка-бунтарка медленно не перебирает кошачьими лапками свои товары. То медленно, то медленно. То быстро, то быстро перебирает. И перебирает, и перебирает, и перебирает, и перебирает кошачьими лапками свои товары.